Улыбнись. ваше место здесь. Открываем новую страницу жизни. Соперла ну, Клюм. Хотя, конечно, с вашей профессии в Израиле требуется женщины с приятным голосом на высокоплаточную работу. Видцы ищут того, что было, не изменишь. Раньше этого не осознавал. Тут все дело в терпении. Слышали? Что? Ты не поверишь, кто это. Накаль ты калила, но Мне двадцать два года и я девственница. Да. С вами все в порядке, сестра? Да, да, спасибо. Этот фильм сейчас идет во всех кинотеатрах Израиля. Это легально? Интеллигентные люди. Каждый фильм целый мир. Мы с тобой даем людям возможность посетить эти миры. Ты даже не знаешь, как я выгляжу. Ты вообще не знаешь, кто я такая. Имя, возраст, внешний вид. Все это ерунда, суета, суета. Я хотела быть главной героиней, а я даже не второстепенный персонаж. Так. Голос за кадром.